Приветствую вас, други подруги! Перед вами очередное мое видео от Кассандры Астра. Итак, на повестке момента прогноз под названием «Сюрпризы лета». Какие же сюрпризы вам лето это вот подарит? Конечно, сюрпризы бывают и приятные, и, может быть, не очень. Но давайте заглянем в эту материю под названием «Будущее». Сейчас будет прогноз для водных знаков зодиака. Это наши раки, скорпионы и рыбки. Итак, дорогие мои, я начинаю. Ну, как всегда, напоминаю, что личную информацию, конечно, сугубо очень личную, очень индивидуальную, лучше получать на личной консультации. Итак. Так, такой маленький совет карт возьмем. Так, сегодня прогноз происходит, будем делать на астрологической колоде и на горбатой. Так. я так чувствую, что сюрпри это лето преподнесет вам всякие разные сюрпризы, судя по первой карте. Итак, в самое сердце. Что же поразит в самое сердце? Ну, во-первых, июнь, июнь может вас, но ну, не то что расстроить, а насторожить. Насторожить, когда вы, у вас будет ощущение, что вы забуксовали в какой-то теме. Вот это такой будет первый сюрприз. А второй сюрприз, то есть вы забуксуете, а потом он разрулится, разрулится. То есть не надо тут переживать июнь, и, иначе первая часть июля может дать вам, дорогие мои, особенно первая часть июля у скорпионов опять же будет с какими-то сюрпризами, центральными скорпионами, скажем так. То есть, что значит самое сердце? То есть июнь, первая часть пробуксовка июня, вторая – все складывается все слепляется как я говорю июль июль из сюрпризов может быть что то ли подруга подведет или там под или как-то поведет себя не так то ли человек которого вы любите тоже вам выдаст какую-то перлу или скажет так что вас паразит в самое сердце да вот такой вариант тут возможен то есть в теме или скажет я уезжаю я хочу уехать и какая-то поездка вашего любимого человека вашей половинки возможно уже вас как-то выбьет из колеи это вот такой вот сюрприз ну а август какой-то монотонный медленный иногда неплохо когда что-то идет медленно как бы все судьбой жизнью перепроверяется а в том ли направлении я двигаюсь, к той ли цели я иду. То есть август, тут черепашка, тут черепашка. Тут могут замедлиться поездки, как будто что-то отложится, что-то не вовремя. Это знаете, как мы приехали в аэропорт, а рейс отложили. Вот такая история может быть. И хочу сказать, что первая часть июня, Будьте осторожны в теме электричества, сломанные электроприборы и в прямом смысле даже молния. То есть если где-то в лесу или что, даже вот не знаю, что делать. То есть бойтесь молний. Вот первая часть июня. Теперь переходим к дорожке под названием карьера. Ну вот карьера, да, как я уже и сказала, то есть первая часть июня будет битва за карьеру. Возможно, ваша внутренняя такая. Но... Э Июль говорит уже, кстати, июнь говорит еще, додумай, все равно додумай, может даже ни с кем не советуюсь, додумай свои шаги в карьере. Нет, если есть с кем советоваться, это прекрасно, но если нету, то всякое бывает, скажем так. То есть эм, июнь может вам не дать того объявления вам какой-то информации какого-то приказа может быть который вы хотели июль очень даже может повысить улучшить э, как сказать ну, вот какие то тут есть темы такие в этой особенно скажу особенно у мужчин водной стихии этим летом будут большие какие-то карьерные предпосылки и возможности ну, а август, август, может быть, кто-то из вас начнет или захочет вследствие вот этих предыдущих месяцев каких-то событий, а возможно из-за обиды, что кого-то повысили, кому-то отдали какую-то должность, ну, которую вы хотели, или какое-то промежуточное решение. И август может такое дать ощущение, что, а где моя карьера, такая ситуация философского склада. То есть повышение тут возможно, но возможно вы хотите больше и вы не хотите ждать. Вот я вот в таком смысле трактую вот так вот эту линейку, да. То есть август говорит, защищай то, что уже наработано, береги то, что уже наработано. И смотри, можно на каком-то импульсе плюнуть, психануть, потерять, ну... Особенно, возможно, это, опять же, относится к скорпионам. Скорпионы, не рубите с плеча, пожалуйста. Итак, следующая дорожка, тема дома. Ну, хочу сказать, что, возможно, июнь, это месяц, когда к вам люди захотят прийти. Много, много людей, по всяким разным причинам. Это вам будет и нравиться, и к концу вечера раздражать. Но вот такая красная карта, это возможно даже когда бывшие наши какие-то члены нашей бывшей семьи, наверное, сейчас многие поймут о чем я говорю, Женщина, особенно, девушки, вот захотят к вам вернуться, прийти в гости и вспомнить, а вот как у нас было, и тра-та-та, -та, тра та та То есть вот такая вот история. Вдруг кто-то захочет приехать или родня приехать и переночевать. Ну вот что-то такое. Июль. Июль говорит, что женщина в доме, то есть вот если вы сейчас женщина-девушка смотрите, что-то будет внутренне то ли напрягать, то ли немножко раздражать. Возможно, вы будете как-то так рассеянно отвечать на вопросы. Не знаю почему, но какой-то немножечко, чуть-чуть такой сюрприз легкого неуютства. Возможно, это будут вокруг вас бушевать, особенно у рыб, дорогие мои, будут, и у раков будут бушевать такие фантазии фантазии а когда совсем фантазии разбушевались а реальность нечто другое мы, мы начинаем дребезжать и нас ну как бы мы разочаровываемся в сегодняшнем дне то есть к сожалению вот такой эффект вот такой сюрприз может вам дать июль вот этого года а август ну август уж тоже, кстати, медленно-медленно, опять же медленный. Август какой-то немножечко, может быть, уставший. А может быть, эта карта говорит, проверяй в доме всю целостность, целостность дома, да? То есть, потому что и кирпич нарисован, и решетка. То есть, какие у тебя замки, хорошая ли охрана? Сам-сама присматриваешь ли ты тоже сам за целостностью дома. Не обязательно все перекладывать на жертв или на какие-то службы. А сам ты закрываешь дверь, а ты следишь за этим делом. Вот не знаю почему я так говорю, потому что эта линейка связана с социумом, с людьми даже. И поэтому люди защита вот так вот расшифровываем вот просто, да, чтобы какое-то событие не расстроило какой-то не был неприятный сюрприз Прод... э, приходим к следующей линейке под названием проделки темных и черных ну скажу так что, Роделки темных, темные хотят первый месяц дать какой-то немножко антисюрприз -сюр такой, связанный с детьми, с родственниками. Ну, вот как я сказала, могут, как сне, могут, значит, и как снег на голову приехать. Это вроде хорошо, когда родня приезжает, но как-то в душе мы как-то, когда за нас все решили, мы не в восторге, когда нас напрягли и прижали и нажали. Ну, бывает и такая родня. То есть первый, значит, июнь Июнь, береги своих детей, береги свои беременности, если вы находитесь в стадии от солнца, там, от чего-то такого, ну вот от такого и от холодных дождей, в прямом смысле слова не застудитесь. Так, июнь. Июль. Июль вот говорит: береги, остерегайся темных людей, которые хотят у тебя кого-то увести или чего-то увести, да? Но если девушки-женщины смотрят, то, возможно, это касается любовной темы в прямом смысле слова. да. Возможно, даже не знаю, что тут еще сказать. Такая карта, знаете, она негативная вообще-то, эта карта. Дословно она говорит, у тебя хотят что-то забрать. Или хотят сделать так, чтобы ты сама потеряла, сам потерял, сам вот как или через хамство, или через неправильную оценку ситуации, когда кто-то, кого-то надо поддержать, а мы в раздумьях мы не поддержали и человек какой-то отдаляется, или уже не хочет нам в чем-то помогать. То есть август обратите внимание, обратите внимание. И извинюсь июль, а август э, будет чертики темные, как говорится, чертики скакать и раскачивать вас на на высказывание своих претензий. Вот такой там может быть сюрприз. Когда вы кому-то закатите скандал. И будет это эффект для того человека, как ушат воды, вылитой вот, холодной, вдруг. Да? То есть, возможно, вы захотите, или из, из вас полезут упрюки. Это тоже тут может быть. То есть, вот где я вам указываю, там держите себя в руках. Вот Лишний раз можете показать свои родне свои клыки или что-то ну, ну, может быть доказать что вы не та или вы не тот какими глазами они на вас смотрят особенно если они вами пользовались они вас где-то в наследстве обманули вот это такой месяц когда захочется высказать все на гора если хотите высказывайтесь не хотите не высказывайтесь чем родня дальше живет, можете высказаться. То есть тут подумайте, а что мне за это будет, а что мне за такую правду, потом эти люди, так сказать, устроят. И такая родня бывает, да. И теперь защита ангела. Ангел будет защищать, очень сильно защищать июнь вас от очень больших проблем в любви, от потерь любимых людей и от каких-то сглазов порчи, скажем так. То есть ангел очень в начале лета будет сильно работать. В июле ангел будет вас защищать от каких-то проблем, связанных с недвижимостью, с покупкой земли, с арендой земли, с оформлением недвижимости. Вот тут осторожно, смотрите, как карты тут рядом. Черти хочет у вас что-то отобрать, вытянуть. И деньги, может быть, тоже. И тут какая-то сложность, небольшая проблематика в теме. Может быть, оформления покупок, связанных с недвижимостью, с арендой, т.д. т.п. То есть теперь все перепроверяем. Но ангел будет там блюсти. То есть это защитная линия. И август. Август ангел вас будет защищать на воздухе. Все, что связано с перелетами. Все, что связано с теми, кто монтажники, мужчины работают на высоте тоже. Те, кто в горы пойдет на свою голову приключения искать, я так говорю, потому что вот, допустим, ну вот в начале весны было и там про Россию сообщение в новостях. Ну вот пошли люди, но ну на что надеялись, что погода хорошая будет, вот и получили проблемы. То есть горы не шутят. И, дорогие мои, вот такая рекомендация карт астрологических женщина будь женщиной женственность неси и вообще эта карта и матери и карта больших денег то есть центр центр говорит о том что попадется как удача или разговор или возможность работы или какой-то новый проект или идея связано с зарабатыванием вами с возможностью зарабатывания вами больших ну хороших денег и еще хочу сказать, что обязательно за это лето, кто не успел посетить родовые могилы каких-то бабушек, сходите, навестите, если не хотите, чтобы у вас какие-то спотыкачи в вашей судьбе происходили. Вот такой был вам прогноз на сюрпризы лета. Кто не подписался, подписывайтесь и до встречи.